Встречаем нашего Деда Мороза. Здравствуйте, мои хорошие. Сколько детей. Здравствуй, да. Мадюшка. Как хорошо, что нас так много. Посмотрел что? я, как вы играете в Чучу, Ну, слабенько, ребятки, слабенько. Где настроение? Где улыбки? Где задор? А ну-ка, все встали со мной в паровозе и... Устроим-ка зимние забавы Деда Мороза. Все спали за мной. Стоим, стоим, стоим. Дети побольше, дети поменьше. А что стоим-то? Все, стоим. вырос что ли? Ничего подобного. Паровоз все. Дети от 3 до за мной. Поехал паровоз. Паровоз, паровоз, паровозом Дед Мороз. Установка Хлопотушкина. Все хлопают. Ну-ка, гром все. Ну, все стоим-то, хлопают. Огончиком все. Едет, едет паровоз, без трубы и без колес. Паровоз, куроз, курозом Дед Мороз. Стоп, остановка, тапотушки на улице! Тапотушки на улице! Тапоташки на улице! Тапоташки на улице! Тапоташки на а ну-ка, все то Все, Девчика, все, все, все! все. Ну-ка, ну-ка встали, уехали! Здесь едет паровоз, без трубы и без колес. Паровоз, паровоз! Дановская счучавшима! Дановская счучавшима! Давай, давай, давай! Махалкина. Маханкина! в Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Поехали, Дедушка Мороз! Слушаем. Слушаем внимательно. День, малыши, оторвемся с вами сегодня от души. Никто не сможет нынче устоять, здесь каждый будет с нами танцевать. Поехали! Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп, ножками поможем, топ-топ-топ. Ручками помашем, шик-шик-шик, а теперь пропеллер, вжик-шик-шик, вжик, вжик. все пойдем налево, раз, два, три, а теперь направо, вон, ту, фри. взрослые помогут, хлоп-хлоп-хлоп, ну-ка, активней, топ-топ-топ, все покажем пианино, я я я. А теперь подпрыгиваем Высоко, друзья! Танцую в Материнске Я парень очень классный И в этом танце быстрым Для всех, которые Танцую не я, а -а -а -а. Красиво, очень смело Здесь каждый должен знать Как танцевать удивлять Танцуем все друзья Мы вместе, ты и я Но В этом танцам Приведа речь, приград Сомнения и смущения В ладоши! В хлоп В ладоши! В ладоши! В ладоши! В ладоши! В ладоши! В жик жик ладоши! В ладоши! В ладоши! В ладоши! Все друзья! Хлоп, хлоп. ножками стоп, стоп, топ топ, Ручками помажем, шик, шик, шик. А теперь проверим. шик, шик, шик. Все пойдем налево, раз, два, три. А теперь направо, бам, ту, три. Взрослые помогут, хлоп, хлоп, хлоп. Молода, бах, тирмей. Стоп, топ топ. А ну Сбросили все! Бросили, достают, милики. Простой, милики. ну ну бросите. Ну как, дедушка Мороз? Ну как, детки молодцы! Молодцы, детки? А взрослые? А взрослые лодари! Лодари, согласна! Соответственно, как будете сегодня играть, так вот и проведёте. Договорились? Не слышу. Отлично! Играют у всех! Вы вот что дальше играем? Поехали? Да! Заяц, включай! Двигаемся! Зай, навеси! И шевелимся! Двигаемся! Двигаемся! Взрослые, давайте подключайтесь! Зай, Пойд и пойти на колени. Двигайся! Собри! покачивайся На можно вот так. твои друзья с тобой. А наступит время Двигайся, взрослые, давайте присоединяйтесь. такой митро ребята смотрите какие эти делали очень культуры смотрите райде очень. двигаемся двигаемся Вил, как солдат тебя не вырезает? Смотри, санки. Давай, мам. Тит, да, молодцы, <соценно> да, ты молодцы. Да, Степан. Совсем чуть-чуть. Ну, где же вот, Где же ваша И Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Сейчас еще посмотрим. давай, Марикаш. Пойдем по кругу, пройдем и в крепость зайдем. Покажем. Так, Какие фигурки. Новый вот, год, ребята, у вас. Сейчас я сделаю это, потом походки Все. Такие фигурки. С льда прям зафигащик. Ага, с подсветкой. Зай, кто это? Маша и Медведь. Это да? Похоже? Да. Что там дальше, Федь, смотри. Смотри, скользко, аккуратней, Федь. <соединяющий> ага, жар птица. Ага Ну а тут это фотосессия происходит, да, как всегда? Да Пойдем в крепость, сходим еще, посмотрим, что там жуха идет, ребят. Детей много, ребят. Тут прям ледяную крепость, смотрите, сделали в центре. Найдем посмотрим, ребят, что-то. О -о -о -о. Чуть не упало. запускаю. Ой! Не вылезет. Все Шарики уже раскидали, хотя бы... А-ха-ха! Зака! Зака! Зака! Зака! Зака! Зака! Зака! Зака! Зака! Да, да, <смех> <смех> <смех> <смех> он еще зай на этот смотри горку пойдем на горку сходим ну, он постоит а мы то не пойдем а какая красивая горка смотри. хорошо иди Федя, вставай в очередь там вот так давай давай давай давай давай с вами с давай давай давай А я тут буду стоять, ждать. <связывая> На попу ходи, сияй, я имя, аккуратненько. Не бойся, я тут тебя жду. На попу ходи. Ты уже выбил, конечно. <связывая> О, вот, не доехал. Сколько народ сейчас встал. Вот и слезы. А. Сейчас скоро тетка поедет. Да, вон он. Ой, В Детство это когда куча да. травм, да? Только не по льду иди, а то упадешь. Давай, давай, ну как, классно все? Ага. ага. Я как по большек. Пойдем, он до домика сходим. Искрышку возьми. Включи искрышку, это а не видно. Пойдем ладно. плечом Это наше место. Юрий Долгаров. Лепим большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим, лепим, лепим, лепим, лепим, лепим. По дороге лепим глазки, лепим руки и длиннющую морковку! Снег руками нагребаем, лепим-лепим большой! И еще раз нагребаем, лепим-лепим кок другой! Руки, ноги, чтобы бегал по дороге! Глазки, руки и длиннющую морковку! Руками нагреваем, лепим, лепим ком большой И еще раз нагреваем, лепим, лепим ком другой Руки, ноги, чтобы бегал по дороге Глазки, бровки и морковку Так, ну что, ребятушки, зашли погреться в торговый центр Напротив, рядышком Где-то одно, Такие всякие шмотки продают Где-то должен быть а? отдонгс Что надо? Сейчас маму подождем, мама пошла в комнату. Народу много в туалет. Смотрите, ошел. А -а -а. Опять какой-то тянуть повы. Доволен? Доволен, Федя? Да? Доволен? Пойдем, Пойдем покажу кое-что пошли. Смотри, какой видос там открывает. Смотри, какой пиндель. Ты тут железную дорогу увидел, да? Смотри. Угу. Шар? О, пойдем туда. Пойдем. Где шесть? Вот он едет, поезд, смотрите. Он проехал. Сейчас он, сейчас он тут вот, вот, увидим. Да? У -у -у. Сейчас он Сейчас вот он сюда. Сейчас он Сейчас он сюда. Сейчас он он <сосок> mm -hmm. Вот там, yeah. вот видишь там? Видишь, шар крутится воздушный, да? <сосок> ребятушки, погуляли по центру, согрелись. Пойдемте опять на улицу. Че, сейчас, какие планы так Да Куда чуть п... погуляем, да и домой надо. Макдоналс через Макдональдс. Ну, в МакДак еще Волк. зайдем там, перекусим и да? да. Он, я, <coughs> чуть -чуть. Так, решили выйти, прогуляться после праздников, немножечко развеяться. Да, да? вытащил я, мужа, слава богу, четыре да. дня ждали. Ну, я отходил, ее работал. Надо... Ладненько, ребята. Встретимся, наверное, в Макдональдсе, да уже встретимся. Да. Так, ну, все, ребята, зашли. Вкусная точка. Лена Аркадьевна что-то заказала на тысячу рублей. Всякой вкусняшки. Сейчас, короче, принесу, покажем, что заказала. Лена Аркадьевна, как ваше настроение? Хорошее. Как тебе настроение? Хорошо. Хорошо. Народу много. Красивая? Ну вот да на тысячу рублей, ребят. Ну что, такая же колокольчик э, Одинаковая? Э, санкции, <связывая> короче, не важны, да? <связывая> В России санкции вообще-то. Ну, как картошечка. До шкус нет. Толше. Нормально? Я тут еще. Что? что? что вот? Русский Макдональдс. Ты что заказала себе? Цезарь, да? да. Но мы заказали по гамбургеру Гамбургер А мучитель Мучитель Душный такой Хороший это и курица, и говядина. Ну, все, ребят, такую заказал Не говядина. знаю, как называется. Как? И ну, вот он... Закрыл название. Mm. И вот и Чикен а, там о, что, о, покажи? -hit. Она не стоит странная. Попробуешь, скажешь, то же самое, что в Макдональдсе было, что-то поменялось. Здесь, здесь больше всего. И он даже. Сейчас-то здесь тесто пока. Альда. Вот, Нормально. Угу. Так, ничего, ну ребятушки, поели. В принципе, да? Нормально. Ну да. Даже лучше, мне кажется, чем этот Макдональдс был. Еда вкуснее намного. Так что, ребятушки, заканчиваем нашу прогулочку. Зай, заканчиваем нашу прогулочку. Федя, стоим. Тебе понравилось, Федя? Да. Погуляли сегодня, Все. отдохнули. Да. Тебе понравилось, Зай? Да. Все, ребятушки, заканчиваем ролик. Ждите следующих роликов уже чуть попозже. Всем пока. Всем пока-пока. Федь, скажи пока всем. Пока-пока.